Друзья, всем привет! Сегодня я сейчас быстренько записываю видео, чтобы вам показать, как в бета-тестировании от игры Momiverse можно попасть в топ-100 и заработать реальные активы, криптовалюту, ну и потом, соответственно, вывести ее себе на кошельки и продать. Я сейчас долго не буду объяснять, как в эту игру играть, что здесь делать, как купить NFT Avatar, или если он у вас есть, как его перевести, как его поставить. У меня есть предыдущее видео, вот ссылка справа вверху, обязательно посмотрите. Это для тех, кто первый раз смотрит видео дальше смотрите переходим на твиттер что я узнал вчера они закончили альфа-тест и э, начали делать бета-тест так вот в альфа-тесте мы бегали там на удачу нам нужно было собрать поинты и в топ 100 кто попадает тоже зарабатывает криптовалюту ну и соответственно повезло немного мне например не повезло и собирали вот эти все предметы которые потом можно как бы крафтить продать и все остальное но они написали что всю эту историю они сожгли и этих предметах у нас в, рю в рюкзаках не оказалось Я даже расстроился, хотел плюнуть на эту всю историю Но потом запустили бета-версию сразу И написано, почему это сделано Потому что, чтобы не было преимуществ у тех Перед теми, кто сейчас там тестирует И вот бета-версии, вот эти предметы, которые мы сейчас уже собираем Мы уже прям можем... Прям сейчас крафтить и брать за них, делать фейерверк. А один фейерверк за один фейерверк будет начисляться 50 баллов. То есть дополнительно очков, которые в игре нам помогут подняться выше в рейтинге и за это получить дополнительные деньги. Смотрите, в игре тут да, у нас есть вот такие предметы. Мы их должны собирать. там Ягоды, колосок какой-то, еще чего-то, дерево. И за вот эти ягодки, там, да, предметы нам дают количество вот этих очков. Здесь, если внизу посмотреть, нажать вот сюда, у нас есть рейтинг. Есть рейтинг ежедневный. И вот здесь есть рейтинг, справа будет, вот здесь, справа будет э, за всё, там бета-тестирование. Так вот, в сегодняшнем дне, да, видите, осталось 21 час играть. У меня сейчас 38 место. Если так все закончится, то я получу 3,5 МБОКС. МБОКС сейчас 2, 2 доллара 75 центов стоит. Но в этот рейтинг, естественно, сейчас, если я ничего не буду делать, меня будут откидывать вниз-вниз. Я в топ не попаду. Так вот, чтобы попасть в этот топ, нам нужно собирать вот эти предметы. Видите, дается, чтобы очки начислялись, нам э, рандомно выпадают вот эти очки в зависимости от предмета. Бывает 1, 2, 5, бывает кому-то 100 выпадет, кому-то 200 и 400. То у нас есть 200, э, возможность 200 раз собрать вот эти предметы за очки. Потом уже очки не начисляются, мы их просто собираем. Э, зачем их собирать? Да просто потому, что сейчас можно зайти в вот такую историю, как комбайн называется, и скрафтить вот эти все предметы и забрать фейерверк. Смотрите, сейчас у меня вот один фейерверк уже скрафчен, мне нужно его забрать, нажать кляйм и получить свои награды. Давайте я вам покажу, как это работает. Вы нажимаете вот фейерверк сан, нажимаете коммон и на Каждый создан предмет, вам нужно 5 вот этих, на каждый создан крафт фейерверка, вам нужно 5 вот этих предметов. Смотрите, у меня здесь, видите, там ягодки 33, колоска 40, то есть я смогу сделать не один крафт, а несколько. Поэтому я нажимаю, сначала забираю вот этот фейерверк, который уже скращен, нажимаю кляйм. И за это я получил 4 фейерверка, 200 очков. Сейчас я вам покажу, сколько за каждый фейерверк мы получаем. Нажимаем Done. Забрали. И теперь нажимаем вот сюда. Я хочу скомбинировать, скрафтить еще фейерверки. Я нажимаю сразу, давайте поставлю 2. Нажимаем Combine. И наш фейерверк будет в фейерверке, крафтится будет 4 часа. То есть один крафтится... 2.05 по времени, если 2 сразу крафтить, это 4 часа ну и так далее. Да? То есть по времени, если у нас собирается 200... Если в часах там, 24 часа в сутки, да, то мы можем скрафтить э, вот этих 11 раз. И за 11 раз нам нужно собрать точечно где-то 275 предметов получается. То же самое вы нажимаете «Фейерверк Мун». Здесь также самое. Если видите вот эти предметы, вы их тоже комбинируете, собираете и из них можете делать. Но пока вот здесь идет время, вы ничего не можете сделать. Также, ну, для тех, кто готов влаживать в игру, я, собственно, сюда не собираюсь влаживать, но вы можете нажать плюсик и добавить себе очередь. Очередь это стоит, будет вам 10 мубоксов. Если вы купите 10 мобок, заплатите, вам будет очередь на вот эти крафт фейерверков. Что это означает? То есть, если вам нужно было собрать и в сутки вы можете один раз там скрафтить, то теперь вы сможете 22 раза скрафтить. да? То есть, у вас 2 раза больше возможностей, ну и 2 раза больше вам нужно бегать предметов собирать. То есть, это для тех, у кого есть деньги и у кого есть больше 3 часов на игру, чтобы вы тратили, бегали забирать. Поэтому в таблице рейтинга вот есть такие люди, которых очень много, и их достать невозможно. во-первых, они покупают, и во-вторых, они ну бегают тут по 8-10 часов в игре. Не всех это время есть. Я вам рекомендую, если есть особенно дети, играются в компьютер, посадите их сюда, пусть два часа три побегают, пособирают предметы. Собственно, здесь как и фейерверки, так и предметы все рандомно выпадает, и чем больше очков выпадет, тем больше шансов попасть стоп. Если мы нажмем вот сюда на листик, мы увидим мою историю. Смотрите, я скрафтил, э, тут один раз скрафтил, у меня попалось 4 фейерверка. Тут раз три раза скрафтил, 24 фейерверка. Два раза скрафтил, 27 фейерверков. То есть здесь тоже удача, видите, тут за два раза мне 27 дали фейерверков, а здесь за 1,4, то есть насколько меньше. Поэтому здесь тоже доля есть везения. Смотрите, как эти фейерверки начисляются. Вот нажимаете превью и смотрите. Вы делаете крафт и вам может попасть вот такое процентное соотношение. За один фейерверк дают 50 очков. То есть если вы вошли в категорию 60%, то вам может выпасть за один крафт от 1 до 5 фейерверков. То есть то, что мне сейчас выпало, скорее всего я попал в категорию 60%. Я получил 200 очков, значит я получил 4 фейерверка. Вот, 4 умножаем на 50, это 200 очков. Но если вы попадаете в категорию, к примеру, 10%, то вам может выпасть 30 фейерверков. И 30 фейерверков на 50 – это сразу 1500 очков. 1500 очков – это ну, вы самые удачливые. Да? И вот так вы можете 11 раз за день вот эти очки поднимать. Поэтому ну, максимально можно собирать больше 10 тысяч очков. Ну, соответственно, это если даже без вложений, если очень хорошо вам Будет в этом вести. Поэтому рекомендую постоянно, чтобы вот эта очередь не заканчивалась у вас. Каждые там два часа вы добавляете, ну насобирали предметов, пока оно идет, тоже собираете, потом насобирали нужное количество и каждые два часа просто крафтите вот эту всю историю. Потом что делать там ночью, да? Потому что игра она вот по Киеву в Москве с 11:00 до 11:00 следующего времени. Я, например, вот как на ночь буду делать. Я просто вот предметы соберу которые мне нужно будет и запущу сразу там 5 крафтов на 10 часов поставлю например где-то 8 вечера э, или там в 10 вечера да и будет у меня там до 8 до 10 утра это все крафтится вот сейчас же я запустил при вас тут э, 2 крафта сделал и у меня через 4 часа я смогу их забрать, получить очки и дополнительно еще раз сразу поставить. Ну и обязательно, друзья, нужно следить за табличкой, смотреть на все свои успехи. Вот здесь нажимаете внизу, да, нажимаете вот здесь чек. В ежедневной таблице рейтинги лидеров вы можете попасть в топ-100. Они оплачиваются, да, даются монетки за топ-100. И есть табличка, вот здесь general, нажимаете, вы здесь можете попасть в топ-200 то есть когда бета-тестирование закончится то здесь в общем рейтинге за общий рейтинг помимо дневных наград вы можете получить еще общую сейчас я нахожусь видите на второй день на 127 месте к сожалению и бета-тестирование у нас закончится до 28 апреля вот и здесь уже абсолютно точно я вам говорю вот эти все предметы которые вы здесь будете собирать все что не закрафтите все что останется оно тоже как бы сгорит поэтому здесь уже это остаточно, я это знаю ну и чтобы вы владели информацией, поэтому собирайте, крафтите, получайте фейерверки ну и надеюсь кого-то из вас получится попадать в топ там дневных да, рейтингов, ну и самое главное попасть уже в топ за все время, чтобы хоть что-то заработать если у вас есть время, конечно же, этим заниматься. Я думаю, с этим все понятно. В принципе, больше рассказывать нечего. Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно залетайте в телеграм-канал. Я информации там всегда даю больше. Задавайте вопросы, буду отвечать. Ну или же, если стесняетесь телеграм-канал залетать, пишите в комментариях на YouTube, Я, по возможности, тоже буду вам отвечать вот если данный ролик будет полезен поддержи обязательно лайком ну и не забывайте подписываться на youtube канал а на этом у меня все друзья всем желаю удачи всем профита всем пока